Всем здравствуйте! А с вами... Ольга Арзуманян. Как видите, я нахожусь у себя в кабинете. Я зарабатываю в фонде взаимопомощи World Money лидер и спикер, со дня основания. Фонд наш основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда – это Денис Сологуб. Что хочу сказать об администрации. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Какие есть у нас площадки для заработка денег? Уникальные есть площадки, которые мы со дня основания фонда развиваемся, зарабатываем. И я на сегодняшний день заработала и вывела более 4 миллионов рублей. Итак, какие есть площадки? У нас есть площадка Автоэнерго мини. Я вам сейчас о ней расскажу. Есть Автоэнерго. Это уникальные площадки с очень хорошими доходами. Итак, в World Money площадка есть. Есть площадка PDA. Есть площадка Golden Ring. Есть площадка Golden, Golden Ring мини. Golden Ring. Есть площадка Клевер, Есть площадка Клевер мини. Итак, ребята, вы посмотрели, как Такая уникальная возможность не бегать по проектам, а зарабатывать только в одном проекте». Здесь есть у нас площадки даже с реферальными вознаграждениями. Есть у нас с ходом 20 тысяч и доход не ограничен ничем. За каждого партнера на этой площадке вам будет падать 100 тысяч на баланс для вывода. Это уникальные площадки. А Здесь автопрограмма «Энергия». Здесь вы входите на 30 тысяч и за один круг с малым количеством партнеров вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Ребята, уникальный наш фонд, очень денежный. И давайте я сейчас перейду на слайд и расскажу вам именно по на слайде, как можно быстро стартовать у нас на фонде и очень быстро заработать очень большие деньги. Потому что в нашем фонде есть замечательная площадка как Golden Ring, как автопрограмма, а вход составляет на Золотое кольцо 20 тысяч рублей, на автопрограмму 30 тысяч рублей, и не у каждого человека они есть, да и просто даже выдернуть их из семейного бюджета не каждый может. А я вам хочу показать, как можно же заработать денежки именно в фонде, и как сделать это быстро. Естественно, начать развитие и заработок хороших денег а, в нашем фонде. А возможности у нас здесь шикарные. Итак, давайте я сейчас возьму свое любимое перышко, порисую, и я думаю, что вы все сейчас поймете. Всегда нужно выбирать золотую серединку. И преимущество данной площадки в том, что не обязательно заходить в первый стол. Давайте это пропустим. И первый, и второй стол. А начнем движение сразу с третьего стола. Сумма входа – 2000. Деньги небольшие. Но зато, как только под вас встают три человека, это могут быть ваши партнеры, может спонсор вам помогать, вы даже можете с людей регистрировать по своей реферальной ссылке без ограничений. То есть даже здесь реально вы можете своей командой делать регистрации по единой ссылке, то есть создавать свою типа живую очередь. Здесь это можно. Итак, смотрите, у вас закрылся, получается, третий стол. Вы перешли в четвертый. Как только под вас стал первый человек, вы получили 3000 на вывод, Тысячу получил ваш спонсор, а за две у вас идет реинвест. Вновь в третий стол у вас открывается новое бизнес-место, следующего новичка. Вы можете уже ставить бронь, так как все управляемое, под свой реинвест. И более того, ваши партнеры, кто уже следом за вами перешел в четвертый стол, вот у вас открылся пятый, под них тоже, как только встанет первый человек, вот под любого из них, Ваш человек получает 3000 на вывод, вы 1000 на баланс для вывода, и ваши же партнеры переходят по вашим же броням под ваше реинвестное место. Понимаете, как это круто? И вновь пришедшие люди, и ваши партнеры, все они возвращаются. У вас закрывается реинвестное место – и вы его направляете любому из своих людей. Галочку поставили, и ваше место встало. Дальше вы также уже и в четвертом столе можете под свой клон ставить брони и зарабатывать здесь до бесконечности. Чем больше лично приглашенных партнеров, тем больше будет вам реферальных. И тем больше партнеров будут переходить вновь под ваш же реинвест. А на пятом столе любой пришел, пожалуйста, вам 12 тысяч на вывод. Следующий пришел. Вам 12 тысяч на вывод. Если же вы не успели на третье место притащить свой собственный клон, вы здесь просто можете его купить. Ставите бронь занять, покупаете клон, и эти же 12 тысяч падают на ваш же баланс. То есть вы вообще ни копеечки своих не теряете. Зато под вашим клоном опять же 3 пустых места – вы ставите бронь и зарабатываете за каждого по 12 тысяч рублей. Понимаете, да, что здесь реально с малым количеством людей можно зарабатывать очень хорошие деньги. Эти денежные средства вы можете ставить на баланс для вывода. Автоматических переходов нет ни на одну площадку. Вы можете по собственному желанию зайти в автопрограмму. Вы можете по собственному желанию активировать себе «Золотое кольцо». Перед вами все пути открыты, и ваше право выбирать, в какие ворота вы будете входить. В любом случае я вам гарантирую, что у нас фонд будет работать долгое время и у вас есть шикарная возможность заработать хорошие-хорошие деньги. Если только у вас возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить в личку и я буду рада ответить на все ваши вопросы.